внедрить в самом начале, чтобы потом не переделать. Чтобы выйти на нужную прибыль, если с этой нужной прибыли, проинвестировать еще дальше, не тор, некоторые называют там баланс, да, действительно, но я столько должен, как бы все там, признаю. Друзья, всем привет, на связи Руслан Немогужин, канал «Бизнес на такси». Сегодня мы разберем тему, как внедрить финансово-управлический учет в компанию, в частности, в компанию по доходным автомобилям. Мы занимаемся еще раз, да, то есть тем, что мы арендуем доходные автомобили в аренду под такси. Вот. Сейчас Колян немножко рассказывает о себе. Вот. Мы с ним уже давно знакомы, вместе работаем много лет, профессионал в своем деле, и он сейчас покажет, что у нас вообще есть, как у нас э, работают вкладки по финансовому управленческому учету, как мы принимаем решения, в принципе, с этим да, всем, как все считается, как все вкладки перекликаются друг перед другом, загрузка автоматически считается и видно, там, сколько мы уже, в принципе, зарабатываем. Колян, тебе слово. Да, меня зовут Николай Ившин, у меня свое агентство финансовых директоров на онсорсе, я обучаю сотрудников, да, они ведут управленческие учеты в разных компаниях, с вами мы познакомились, я им тоже налаживал управленческий учет. Причем в разных компаниях, это были там и, что там было, и тренинги, и бани, и все, что-то было. компании, стройки, там, ремонты, да. ну, в общем, более 300 учетов уже внедрено, сейчас уже ведем как финансовые директора компании. И да. более того, вот сейчас я тоже это скажу, извините, я перебываю. Да, а, в те компании, которые я сейчас, в принципе, рассматривал запустить, финансово-управленческий учет является там, одной из главных вещей, которые нужно внедрить с самого начала, чтобы потом не переделать. Ну да, я думаю, подружимся там каналами, да, и ну, да, на этом канале да, можно будет посмотреть, что такое управленческий учет. Там есть еще финансовая модель, да, когда мы планируем новый бизнес, либо новый месяц, либо новый год. Так, ну я внедрял несколько в такси, да, там, чтобы вы думали, что, ну, там, учет для такси, он один и тот же для всех. Нет, Руслан, он более-менее, там, уникальный, да, там, мы разработали, получается, вот, вкладку для инвесторов, вот здесь она есть. Почему уникальный, да, вот тоже вот сейчас важно объяснить mm -hmm. уникальным, потому что... А, тот базовый уровень, который внедрили нам для такси, да, он ну, является недостаточным. И мы уже, наверное, месяцев 8 допиливаем вот, всю нашу структуру променческую да, вот, учета. А, и здесь уже у нас порядка наверное, 20 вкладок, где мы, мы, мы всеми пользуемся. Да, сейчас Николай покажет. Но, э, мы цифры скроем, да, потому что у нас есть инвестера, есть да, другие там, привлеченные деньги, да, там. Конкуренты конкуренты, да. да, там еще что-то, но главное, чтобы вы понимали структуру, да, например, есть у нас вкладка для инвесторов, чтобы они понимали, там, сколько денег, например, за, ну, начислено по табелю, то есть мы сдаем машины таксистам, да, они нам должны деньги, и неважно заплатили они нам, не заплатили, но мы, получается, инвесторы все равно насчитаем, как будто мы эти деньги уже получили и будем делить на них, вычитаются затраты на расходники на машину, а, общие расходники на машину, ну, то есть есть что прям на машину идет, а что прям на все машины, ну, например, там масло, что там, у тебя было, Давно и всего да, много. Ну, В общем, бывают мелкие какие-то да, расходы, все, но они так ну, в общей доле они, там, вот, ну, на данный месяц они, допустим, там ну, полторы тысячи там, на машину, и в принципе это не так уж много. И потом уже делится прибыль э, с машины да, там, между инвестором и между нашими управляющими компаниями. А, эту таблицу получается расшарить инвесторам. Сейчас они, получается, нас не дергают, они смотрят эту таблицу, а, доходы и расходы там заполняются, и это у них автоматизировано, они получают, ну, примерно уже понимать, сколько они зарабатывают. В режиме реального времени причем? Хоть какое число? Да, то есть мы заполнили сегодня под вечер, они уже вечером знают всю статистику нарастающими итогами на сегодня. А дальше у нас есть там, вкладка «Монитор», ну, его некоторые называют там «Баланс», в общем, где сколько денег лежит. Отдельно здесь выделены депозиты, то, что таксисты нам дают депозиты. Вот здесь, например, у нас есть сумма, она да, для нас минусовая, то есть нам при случае чего нужно будет таксистам эти деньги отдать. Ну и плюс у нас есть разные кошельки, да, там наличка, Яндекс, баланс, это деньги, которые ну, на Яндексе лежат. Карта, точка, там, Рамазан послал. Рамазан, представлял? Да, Рамазан снимался у нас на YouTube-канале, тоже это мой партнер. Вот. И, в общем, и все эти кошельки, то есть бывает Рамазан бывает Руслан, бывает на расчетный счет, бывает на балансе Яндекс. И, в общем это дело на контролирует, где сколько себе денег лежит, чтобы хоть как-то планировать там выплаты. Это не то, чтобы вот они у Рамазана лежат в кошельке, да, а это кошелек называется Рамазан, потому что там его карта. То есть, Соответственно, в бизнесе невозможно там у нас, по крайней мере, обходиться одним кошельком, то есть хорошо счетом мы все с ним оплачиваем. То есть, естественно, мы там выводим, оплачиваем что-то с карты. Например, нужно Рамазану скинуть, перекидываться с расчетного счета на карту Рамазана, он же непосредственно пишет какие-то расходы, и мы это все заносим в ДДС. Вот. Ну, по сути, это, ну, я, мы показываем автоматизированные отчеты, да, потом мы сейчас зайдем туда, куда нужно что заполнять. Вот. Дальше отчет по прибыли. Он такой у нас достаточно большой, да, вот все наши статьи. На самом деле, когда мы скрываем так вот нашу доходность, ну, наши статьи, да, там, мы понимаем, что у нас там компания зарабатывает деньги, мы еще и, допустим, инвестируем в нее, да, инвестиционные затраты закидываем. Допустим, у нас какая-то чистая прибыль, мы там собираемся с собственниками закидывать денег еще, или, ну, в компанию ну, чтобы купить там, допустим, еще какой-то автомобиль, либо закинуть на первоначальные взносы, вот. И, в принципе, понимаем, куда мы движемся и по выручке, и по прибыли, и по инвестиционным затратам, сколько у нас уже там накопилось там, дивидендов, чистой прибыли. А, в общем, это, ну, условно, там, сколько заработали по месяцу. Финансовый бронетический учет нам позволяет, в том числе, ежемесячно составлять финансовую модель с аналитикой прошлых месяцев, прошлого месяца, и с принятием решением управленческих как раз таки на основании аналитики и цифр, что нам нужно изменить, что нам нужно сократить, что нужно увеличить, как можно больше заработать и за счет этого мы растем. Ну да, сколько, допустим, машин должно там, сдаться в аренду, сколько дней аренды, какая допустимая норма там простоев да, этих машин какой чек должен на этой машине быть, сколько мы там планируем на аренду, на зарплату, на телефоне, там, на интернет, чтобы выйти на нужную прибыль, если с этой нужны прибыли, проинвестировать еще дальше, да, там закинуть и как бы забрать дивиденды. И еще, например, нужно ли нам каким-то из наших способов привлечь нам в этом месяце дополнительные автомобили, ну увеличиться в городе парк. Вот, ну и платежный календарь, да, это он сравнивает, сколько денег нам должно зайти, сколько денег нам нужно потратить, сколько денег сейчас у нас есть на всех кошельках, и он прогнозирует вот кассовый разрывы, да, там, когда мы, допустим, идем. Но здесь у нас все в зеленой зоне, потому что деньги есть, должны прийти и должно уйти меньше, чем у нас вообще в принципе находится. Простым языком, как мы с этим работаем? Я даю задачу сотруднику заполнить планирование. Покажи планирование, пожалуйста. пожалуйста планирование. Да, он заполняет планирование, это все наши прогнозируемые mm -hmm. затраты, там, по кредитам, по выплатам инвесторам, по... В том числе приходы, да, там по аренде. И э, когда мы заходим уже непосредственно в платежный календарь, мы можем э, прогнозировать кассовый разрыв. Например, мы смотрим, что 15 числа мы не можем выплатить э, сумму там, например, по кредитам э, или там, ну, сумму инвесторам, потому что вот, мы там до этого потратили на там, еще что-то такое на покупку автомобиля. Поэтому я говорю, что там в этом месяце мы покупать автомобиль не будем, в это число, например, вот. а будем покупать позже. То есть он для этого нужен. Ну да, или наоборот, да, допустим, мы понимаем, что нам нужно купить автомобиль, что мы там можем перенести кого-то там на 5-6 дней вперед, договориться с ними, да, там заранее они там, подтвердят и в принципе купить автомобиль и потом раскидаться по деньгам да, там, с месторами, с, с, с кредитами, с зарплатами, с арендами. В общем, или наоборот понять, что, например, нам все, вообще на все хватает, в принципе, надо брать, а мы как с у кого-то ждем, да, там автомобиль может уже есть, зарабатывать деньги. Так, и, ну, нововведения, которые у нас есть, да, это штрафы, а, вот они здесь есть, то есть кто, когда, там, на какой штраф попал, почему, там, ну, что это там стоп-линия или там скорость, сколько нам должен, да, человек, то есть у нас суммируется по водителям, то есть сколько ему начислено за то, что он брал в аренду, сколько на нем штрафов там висит, сколько там, например, ремонтов, да, если ремонты были, то есть это все копится его долг. А снижается долг за счет депозитов, за счет выплат по штрафам и за счет выплат, ну, естественно, за самоаренду. Так, по штрафам сказал, дальше у нас есть табель, да, вот где как раз, какая машина, когда на каком водителе поехала, сколько мы, ну, цена сдачи, да, там, какой-то год, какой месяц, какая, какой день. И тем самым мы, как бы, на водителя накидываем долг, ну, и понимаем, сколько нам должно в моменте, когда мы машину выдаем, когда мы машину принимаем, мы, как бы, смотрим уже дебиторку. Сейчас я дальше ее покажу. Ну, чтобы, в общем, не уходить в минус, да, там, потому что есть штраф, нету штрафа, сколько он, там, машину не сдавал, сколько он нам отдал, да, там, раньше, это как было на листочках, да, у тебя. Вот, и это надо было поставить. Таблица говорить. была, но она, вообще, вот, была... Там, когда нужно было подвести итоги месяца, мы садились и тратили два дня, чтобы понять вообще, что к чему. Сейчас это делается в два клика. Ну да, и в моменте это всегда понятно, да, потому что когда два дня там было потрачено на слот, да, там не все таксисты там ждут эти два дня да, с тобой там. Вот, и кто-то там уехал, кто-то приехал, кто-то там спит, я не знаю. Там, а когда в моменте при выдаче издачи авто, да, говоришь, блин, я тебе машину не сдам, потому что у тебя долго, да, ну, или давай, ну, или там. Звонки им, да, что там, у тебя штраф, да, и он знает об этом штрафе или не знает, да, там такие разные вещи. Поэтому, как бы, вот план, да, пришли к таблице дебиторка, вот, она тоже, ну, автоматическая, да, там, и, ну, тут вот остаток по водителям, да, у нас есть, сколько, ну, там, номера телефона для, для удобства, там, и вот как раз что уменьшает долг водителя, там, дальше что увеличивает, его вот что уменьшает водителя а там э, какой-то доход от него приход по штрафам депозит от водителя возмещение ущерба от, э, ну, от аварии да, там аренда телефона вот есть такая функция у нас там поняли забыли простили это ну, как бы вообще ненадежные да, наши водители которые там э, день-два поснимали да там машину как бы ну, в минус ушли и как бы и куда-то пропали да там ну, нам проще забыть про них да там и большинство ну, как бы в черный список занести вот, нежели там их постоянно, да, чтобы это там под глазами нашими весело. То, что увеличивает от а дополнительного а депозита, оплата водителю ЗП, там прочие расходы по водителю, э, штрафы и ремонт после ДТП. Вот. И это у нас балансируется в одну такую простую цифру, сколько остаток. У нас есть дебиторка С, который вообще все это минует, и мы просто знаем, сколько он должен. Если водитель приходит с чем-то не согласен, мы можем ему. Это дело рассказать по, ну, то есть по табелю, по штрафам, по депозитам. В общем, все сопоставить. Он прямо возьмет там бумажку, посчитает, да, ему пикулятор, он скажет, да, действительно, но ну, я столько должен, как бы все там признаю и уже как-то решать этот вопрос. Так, мы в принципе все показали, кроме э, ДД. Да, а мы еще не показали загруз, да, то есть мы сейчас начали контролировать загруз. Отдельно наши автомобили, отдельно инвесторские машины. Есть инвестора, да, например, которые говорят, что ну типа таксопарки сначала свои машины грузят, но вот у нас получается пока то, что мы больше загружаем инвесторские машины. Инвестора больше, да. да, иногда прошучиваем, да, там чтобы управляющий нас наши типа наши машины грузил. Но ну, в принципе, это как бы есть поток до да, водителей, да, там они прям ну, как бы, ну, берут машины и берут, да, например. Но у нас э, есть еще там таблицы, которые мы вот, ну, уже рассказывали где э, автоматически есть доступ и у инвесторов, и у нас, и оно там все подбивается и в режиме реального времени все равно Так, и по загрузу, да, мы понимаем, да, там, сколько начислено. Нам, ну, естественно, нам желательно 100%, но вообще по нашему таксопарку мы в среднем там 80-90-95% сделать, чтобы у нас все машины ездили. Это, естественно, там и ТО, и ремонт. Ну, последствия пандемии все еще мы отходим от этого. То есть, хоть сумму аренды мы откатили уже на былый уровень, да. Но загрузка все равно немножко страдает, ее нужно еще увеличить. Да, да, да, но это вот работать прям непосредственно с машинами, да, с техническим состоянием, с водителями, да, то чтобы они там, ну как бы, есть водители, которые уже долго с нами работают, там по загрузке все нормально, да, ну практически 100% по машине он берет машину и все снимает. То есть если месяц. загрузка 100%, мы получаем выручку, там, в июле, например, 46 500 с одной машины. Итак, ну и в принципе-то вести нужно там, вкладку ДДС, это такая некая портянка по всем кошелькам, которая идет бесконечно, ну, бесконечно вниз, да, там и, и там фиксируется вот, там, дата, автомобиль, водитель, статья, yeah. сумма, yeah. там с какого кошелька я ушел, повторюсь, кошелек это там карта, касса, расчетный счет, вот и каждая транзакция фиксируется в мониторе, перепроверяются остатки, а, вот если у нас монитор правильный, это вот, все заполняет сотрудник ежедневно. Да, если у нас там монитор правильный, остатки по кошелькам, то у нас прибыль правильный, штраф правильный, там, табель отдельно, да, правильный, ну, сверяет, да, поскольку там машина арендовал. То есть это взаимосвязанная такая таблица, которая, ну, по сути, перемножается, обновляется каждый день, да, то есть день прошел, заполнился табель, заполнилось движение денежных средств, и все отчеты, которые мы вам показывали, они формируются автоматически, и автоматически инвестра видят сколько они там денег заработали, допустим, на 5 число, на 10, на 20, на 30. -е. И в моменте могут там, там, там, маякнуть, что там, ребята, что с загрузом, что-то, с целью? Да, еще да. с чем-то. Ну, говоря. уточним какой-то вопрос. Ну, то есть, как бы помочь нам -а -а. как с какой-то стороны, потому что мы, может, там, что-то не уследили, например. В общем, большое спасибо, Николай, за эту чудесную вещь. Вот, я как-то писал в ВКонтакте вся пост, что вот мы, там, как вы знаете, проводим обучение в данной сфере, да, там с Сергеем, он есть там в других видео, вот. И э, я когда писал, что мы внедрили финансово-управленческий учет, что у нас появилась некая система, которая упрощает работу, надо мной даже там один человек там, подшутил, типа, ой, у вас там на базе Google таблиц, э, я говорю, а, приходи, научи, как ты, как ты это делаешь. Он замолчал просто и ничего не сказал. То есть, на сегодняшний день я вижу, что эта тема работает, она упрощает нам работу, она может быть делегировано на сотрудника, который может управлять таксопарком. Вот. и это наше преимущество сейчас на рынке. Вот. и если вам интересно будет, вы можете обратиться и либо Николай, либо там в купе с Консалтингом мы можем вам это все предложить для того, чтобы вы были эффективнее и принимали правильные управленческие решения. Но ну а сейчас я иду расписываться в ЗАГС. Вот можете меня поздравить. Я сказал из своей жизни и становлюсь в твои ряды. Да. Если вам интересна тематика доходных автомобилей, обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем видео.